всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз связано с профессиональными инструментами а конкретно вы видите упаковку bosch это шуруповерт причем второго поколения push and go которую можно использовать в качестве помогательного и ускорительного процесса для того чтобы откручивать закручивать соответствующие винты саморезы и так далее в зависимости от того что вам нужно открутить либо закрутить пришло это все с aliexpress достаточно быстро, потому что все это осуществлялось со склада Российской Федерации. Ну и пришла она вот в таком состоянии, причем снаружи была просто прямоугольная упаковка из картона, в результате чего внутри сохранилась данная упаковка. Так, ну что из себя представляет? Возвращайте часть денег за покупки в с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Данная упаковочка, давайте сейчас посмотрим. Обычная упаковка для фирмы Bosch. Здесь состав, то, что находится внутри. То есть помимо самого шуруповерта находится еще кейс, две биты соответствующего размера и USB кабель для того, чтобы заряжать. Комплектной зарядки, увы, нету так ну и с другой стороны давайте тоже посмотрим то есть для каких целей она предназначена для раскрутки различных электронных гаджетов там ноутбуков можно использовать в электрике можно использовать бытовой техники и как вспомогательный вариант сборка разборка мебели что достаточно хорошо и положительно существуют соответствующие пломбы который говорит о качестве данного изделия, ну и вот здесь вот краткая характеристика идут состав, что данный шуруповерт может, а конкретно вставляется в него биты 1,4 дюйма дальше есть электрический стоп в случае чего, дальше изменение скорости дальше кнопка включить-выключить, дальше центральное положение это зафиксировать ну, так бы под ключом чтобы у вас ничего не работало дальше это у вас идет показание зарядка батареи аккумулятора здесь может переключаться как в прямую сторону так и в обратную сторону то есть форвард реверс и показано где находится USB зарядка для того чтобы заряжать ваш шуруповерт основные характеристики это 3.6 вольта воспринимает не то на метрах скорость 360 оборотов батарейка на полтора ампер часов максимальный диаметр 5 миллиметров и происходит имеется ввиду зарядка от 60-90 минут это 8 и 100 процентов более 31 кг, и размеры 190 на 40 вот такая вот у нас упаковочка представлена давайте откроем посмотрим что находится внутри Так, внутри у нас располагается непосредственно сама отвертка. Вот она такого типа. Все, что здесь указано, продемонстрировано, то есть USB, микро для того, чтобы заряжать. Значит, привезили на поверхность. Здесь располагается у нас информация. Краткая. Изменение скорости. Минимальный дом. Дальше включение. Кстати, меняет не знаю видно не видно зеленым цветом так вот такого типа то есть, и при нажатии тоже производит вращение так вот такая вот перточка дальше внутри у нас находится кейс сам для того чтобы здесь хранить ну и внутри находится две биты давайте одну возьмем ну, здесь тоже намагниченный вариант чтобы использовать продемонстрируем как она работает стандартная у нас коробка закрывающаяся такого плана и вот кстати внутри находится кабель внутри кабель то есть микро usb и usb -A. и okay, еще у нас находится внутри это у нас сертификат действия данного изделия до 23 8 22 ну то еще есть все чтобы купить вот такая инструкция здесь есть различные языки в том числе и русский и краткая наверное. Честно говоря, непонятно зачем такую большую сделали инструкцию, сколько перевели веса потом у бумаги. Можно было сделать это как в электронном линии. Ну, достаточно хорошая, удобная, компактная единственное минус здесь аккумулятор находится внутри его нужно выпаивать при этом достаточно просто все достается ну и аккумулятор 16 вернее 18650 стандартный литионный аккумулятор давайте попробуем что-нибудь закрутить для этого сейчас подготовим некоторые элементы для того чтобы это осуществить я уже не буду разбирать полностью эту отвертку при желании можно это найти все в других видео но ну, а в данном варианте просто представлена данный вид отвертки ну и посмотрим как она у нас закручивает да я тут не буду ее соответственно выкручивать на максимум то есть чтобы у вас показать сколько заряд держит и так далее все зависит от того какое дерево куда вкручиваете какие саморезы и так далее это все индивидуально поэтому давайте сейчас посмотрим как это все дело работает